наверняка ты ищешь информацию о заработке в интернете с чего начать куда инвестировать и как выбрать компанию которая тебя не обманет если у тебя такие вопросы то ты включил правильное видео все кто решают связать себя с заработком в интернете а в нашем случае с трейдингом должны знать свои возможности и понимать чего они хотят от этого получить то есть небольшой дополнительный заработок который вы получаете здесь и сейчас инвестирование в готовые продукты это когда за вас уже все просчитали а вам остается только принести деньги или переквалифицироваться с основной профессии и подойти к этому делу более основательно и стать трейдером, чтобы жить с этого. Ответив себе искренне на вопросы из этого видео, вы убережете себя от множества ошибок, а значит повышаете шансы на свой успех. Так что присаживайтесь поудобнее. С вами Алексей. Чтобы начать зарабатывать в интернете, вы должны определиться, с какой суммы вы можете начать небольшой депозит кстати это не всегда плохо ведь тут стоит понимать куда вы его принесете в онлайн казино, ставки на спорт, бинарные опционы форекс или же конечно российский рынок выбирая для себя сферу инвестирования вы можете просчитать свои риски и будущие проценты прибыли так давайте разберем эти сферы в будущем вам будет проще сделать свой выбор. Быстрый заработок с большим процентом могут предоставить только первые три сферы из этого списка. Это онлайн-казино, ставки на спорт или бинарные опционы. В каждой из этих сфер можно нормально поднять бабла. Но также и будьте готовы, что вы с 90% вероятностью можете его там и оставить. И вот даже не надо со мной здесь спорить потому что все это уже давно проверено забавно смотреть как некоторые зазывалы делают из этого свой бизнес привлекая новичков и говорят что они зарабатывают не только со своей партнерки но и с продукта который они пиарят про это я, кстати делал отдельный ролик можете ознакомиться с ним на канале или перейти по подсказке так что будьте осторожны все хотят ваши деньги форекс к этой нише кстати стоит относиться с большей осторожностью ведь тут на ваш финансовый результат может повлиять не только ваша торговля, но и компания. Было множество прецедентов недобросовестной работы компании в этой сфере. А все потому, что она никак не регулируется. А то, что есть кипрский финансовый регулятор, это частная компания, у которой нет никаких полномочий для влияния на брокера. Как максимум, она может выбросить компанию из своего списка успешных брокеров и разместить у себя на сайте претензию клиента к брокеру, к примеру. В США за недобросовестную или мошенническую работу брокера его не просто штрафуют, а еще и призывают к уголовной ответственности. Стоит отметить, что форекс-брокеры дают одни из самых лучших и понятных способов заработка. Это удобные терминалы, метатрейдеры, всевозможные обучающие материалы, написанные понятным для новичка языком, анализ рынка от аналитиков компании, на котором, кстати, вам стоит равняться, пока вы... Не набрались еще опыта. При всех этих плюсах никогда не стоит забывать, где вы и против кого вы играете. Ведь все это околорыночные инструменты. Но и тут можно зарабатывать. Причем с большей вероятностью, чем в первых трех вариантах. Российский рынок. Пожалуй, самый безопасный из всех претендентов но не такой высокодоходный по сравнению с Форекс. На российском рынке вы торгуете через брокера, и тут можете не беспокоиться за сохранность своих денег. Ведь тут стоит опасаться хитрых продажников, которые в красивую упаковку завернут все что угодно, а в особенности готовые продукты по инвестированию с максимально скрытыми комиссиями и впарят вам всякое дерьмо своей компании. Это я про стратегии, паи, доверительное управление, но все эти минусы незначительны. Ведь перед вами открывается срочный рынок, фондовый и валютный. А это большие плюсы. После выбора сферы инвестирования необходимо определиться с компанией. Она должна соответствовать некоторым критериям. Рассматривать казино, букмекерские ставки, бинарные опционы мы не будем. Советую сразу отметать любые предложения, которые вам поступают от них. Ведь, как мы знаем, бесплатный сыр бывает где? Только в мышеловке. При выборе брокера, российского или кипрского форекс-брокера, стоит тщательно обращать внимание на такие критерии, как дату основания компании, желательно, чтобы она работала больше 10 лет. Торговые условия. Советую сравнивать компании, хотя бы подходящие по первому критерию. Количество продуктов и услуг. Если брокер имеет банк или страхование, это, конечно же, нас подкупает. Выигранные брокером награды. Хоть я и включил этот критерий в список, но я не считаю его сильно значимым, потому что видел всякие награды, непонятно где и кем врученные. Партнерство и спонсорство компании. Этот критерий, как и предыдущие, формируется от маркетинговой раскручиваемости компании. Страны, в которых работает компания. По этому критерию мы можем видеть масштаб компании. Онлайн-поддержка. Желательно, чтобы она была многоязычной и работала 24 часа. Наличие офиса в стране, где вы живете. Ведь всегда удобнее взаимодействовать с компанией, у которой есть офис в твоем городе, особенно если вы собираетесь строить долгосрочные отношения. И, конечно же, регулирование компании. Если это российский брокер, тут мы можем проверить лицензию у ЦБРФ, а у зарубежных брокеров, чтобы хотя бы входили в состав кипрского регулятора, финансовой комиссии, с компенсационным фондом в размере 20 тысяч евро. Итак, выбрав компанию, которой вы можете доверять свои деньги, а также способ работы с ней, уже можно начинать делать первые шаги в дополнительном заработке. Сегодня инвестиционные инструменты являются способом получения дополнительного дохода с соответствующими рисками. Но все же, чтобы уйти от рисков, лучше обратиться за советом к профессионалу. Короче, ко мне. Ведь я занимаюсь этим 6 лет. Подробнее об услугах вы можете узнать на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ссылки находятся в описании. А если будут вопросы, не стесняйтесь, пишите мне в личку. Удачно вложенные средства помогут вам в будущем финансово окрепнуть и осуществить задуманные планы. Ну а с вами был Алексей. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки и самое главное – инвестируйте с умом!